Уважаемые дамы и господа, меня зовут оксянов Умар Усманович, я президент компании лаборатории Современных Биотехнологий «Незар». Я кандидат медицинских наук. Собственно говоря, подавляющее большинство сотрудников нашей компании являются кандидатами наук, поскольку мы все выходцы из научной лаборатории советского времени, из военной научной лаборатории советского времени, поэтому у нас все разработки очень фундаментальные. Они защищены огромным количеством патентов, ну, порядка 30 патентов мы имеем. В настоящий момент мы представляем вашему вниманию нашу последнюю разработку, которую в России, кроме нас, наверное, никто и не делает. Собственно это мицеллярные продукты. Мицеллярный препарат, который мы применяем в составе БАДов, или функционального питания и в косметике. Метеллярные препараты – это препараты, которые обладают стопроцентной биодоступностью в человеческом организме. Дело в том, что у человеческого организма, ну, грубо говоря, две проблемы. Проблема первая – это дефициты, то есть он не все может усвоить то, что хотелось бы нам в него, скажем так, внедрить. И проблема вторая – это интоксикация. Интоксикация могут приходить извне, с воздухом, с продуктами питания, с водой, едой и так далее. Вот. И интоксикация может приходить изнутри, то есть это продукты жизнедеятельности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 и в биохимическом смысле, и исторически были липосомы. Липосомальные препараты были сделаны для пациентов со сниженным сасыванием, Например, пациенты, которые перенесли химиотерапию, пациенты, которые перенесли облучение, пациенты, которые находится в тяжелом постинсультном, постинфарктном состоянии, пациентов с пониженным сасыванием. Для них были сделаны э, препараты на основе липосом. Липосомы это тоже некая жировая капсула, которая обладала повышенной биодоступностью. Так вот, нецеллы это, скажем так, эволюционно более по Последняя транспортная система, она более удачная, более успешная, чем липосома. Она абсолютно устойчива к действию э, агрессивной среды желудка, абсолютно неизменная проходит через агрессивную среду желудка. Из 12-перстной кишки всасывается сразу в кровоток. Поэтому принимая мицеллярный препарат через рот, пациент имеет такую биодоступность, как будто бы ему этот препарат ввели внутривенно. И независимо от того, как работают его органы и системы, независимо от того, насколько они плохо на сегодняшний момент в связи с заболеванием или возрастом усваивают питательные вещества, мицеллярный препарат будет в организме даже самого больного человека, перенесшего там тяжелые какие-то химические воздействия, будет реализовываться максимально эффективно. И как только мы можем человеку восполнить какое-то количество дефицитов в его организме, организм уходит в более крепкую, в более сильную позицию. Когда организм уходит в более крепкую, в более сильную позицию, болезнь ослабевает. И у нас получается, что организм выходит из замкнутого круга, или даже правильнее сказать, замкнутый треугольник, когда у нас нарушение всасывания приводит к дефициту, а дефицит приводит к заболеванию. Заболевание снова приводит к нарушению всасывания, а нарушение всасывания всасывание приводит к дефициту, дефицит приводит к заболеванию. Так вот, ликвидируя дефицит, мы уже ослабляем заболевание и автоматически ослабляется нарушенное всасывание организма. Вот в этом очень сильное место мицел, что они даже в самом ослабленном организме могут переломить ситуацию в лучшую сторону. Приветствую, я гештальтерапевт, меня зовут Кирильна Галина, и я занимаюсь состоянием психологическим состоянием людей. Очень много сейчас обращаются людей, так как стресс, невероятно быстрый ритм жизни. Люди обращаются с негативными состояниями, паническими атаками, депрессивными состояниями, и это действительно проблема. Помимо антистрессовых методик и методик работы с негативными состояниями и расстройствами, еще и биодоступные препараты. Мы добавляем гормон или витамин D3, который позволяет нам улучшить состояние при депрессии. Так как есть научные исследования, которые показали, что добавление небольшой дозы гормона D3 при лечении депрессии вместе с антидепрессантами дает очень хороший положительный эффект и намного более высокие результаты. У человека налаживается настроение, мотивация, активность, рост внутренней энергии, состояние позитива и радости. это очень важно. И эти результаты они зафиксированы клиническими исследованиями. Точно так же напрямую влияет на наше настроение, желчаток. И если повышенный стресс, если у человека много активности и высокая ответственность, то, безусловно, да, начинает страдать наш желчный. И здесь, в данном случае, мицеллы точно так же помогают нам, скажем так, сгармонизировать наш желчный отток. И эти препараты прекрасно влияют на улучшение состояния и физического, и психоэмоционального.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 В Пекине проводилось исследование, где приняли участие 213 женщин. Послеродовая депрессия была у тех, у кого уровень витамина D3 был максимально низок. То есть все женщины, которые подвержены постродовой депрессии, имели действительно низкий уровень витамина D3. Он напрямую влияет на состояние здоровья не только у рожавших женщин, но и другие исследования показывают, что при лечении депрессии, назначая, помимо антидепрессантов, гормон Д3, люди быстрее обретают состояние да, радости жизни, концентрации внимания, активности и рост энергии. Таким образом, я назначаю препараты при негативных состояниях, так как гормон Д3 является нейропротектором и активизирует рост нейронной сети. Почему именно мицелла? Потому что это оболочка или капсула, которая позволяет с высокой биодоступностью доставлять питательные вещества. И на самом деле они работают очень быстро и эффективно. Я применяю сама, применять член моей семьи. И с высоким ритмом жизни я все время остаюсь в хорошем состоянии и да, с, хорошим, с хорошим уровнем энергии. Ну, наверное, мой любимчик на сегодняшний день, хотя сложно говорить о любимости препаратов по функциональности, но вот это вот экстракт бетулина, растворенный в кедровой живице, и все это помещено в мицеллярную форму, форму повышенной биодоступности. Вот этот препарат на сегодняшний момент имеет железобетонную научную доказательную базу. Около двух научных публикаций на сайте ПАБМЕТ на сегодняшний момент в состоянии доказать, что этот препарат обладает очень мощной противовирусной активностью, в том числе против ВИЧ-инфекции, против вируса папиллома человека, против вируса гепатита, против коронавируса. На сегодняшний момент это научно доказанная статистика, что он мешает репликации коронавируса, мешает внедрению в клетки коронавируса. Кроме того, он берет на себя функцию природного статина, то есть препарата, который на себя, грубо говоря, адсорбирует злой, то бишь, плохой холестерин, да. для докторов я могу сказать, что за счет бетулина снижается фракция липопротеидов низкой плотности, при этом он не трогает липопротеиды высокой плотности, то есть он не трогает холестерин хороший, да, словами обывателей, если говорить. В отличие от статинов, которые мы можем приобретать в аптеке, которые обладают рядом побочных эффектов, таких как они очень сильно объединяют организм на содержание убихинона, то бишь коэнзима Q10, да, у человека очень много побочных эффектов от аптечных статинов, разрыхляются мышцы и так далее. Вот этот препарат, он будет обладать именно активностью по снижению плохого холестерина, при этом он не будет обладать побочными токсическими эффектами. Далее, какие у него еще эффекты? Он очень мощный гептопротектор. Он восстанавливает функции печени, он восстанавливает клетки печени и он очень здорово влияет на иммунитет. Причем он является не иммуностимулятором, его задача не поднять резкий иммунитет, а он именно является иммуномодулятором, то есть он нормализует иммунитет. Таким образом, он снижает предрасположенность и к аутоиммунным заболеваниям, и таким образом он убирает предрасположенность к человека к воспалительным заболеваниям, когда иммунитет недостаточный, когда он не вырабатывается. Потому что как слишком высокий иммунитет, так и слишком низкий иммунитет. И там, и там проблема. То есть одна проблема будет слишком высок иммунное воспаление, другая проблема будет низкоиммунное воспаление. Воспаление не будет хорошего при нормальном иммунитете, Но ну, это если говорить там, косноязычно, да, если говорить топорно в комиксах. Но на самом деле, то есть у него мощное иммуномодулирующее действие, у него на сегодняшний момент доказанное действие, что он является эффективным а, против многих форм онкологии, многих форм рака, а, что он помогает иммунитету справляться с очень многими а, онкологическими проблемами, особенно которые имеют воздействие на лимфатическую систему. Вот, и эти исследования, как я уже сказала, они опубликованы на сайте PubMed, то есть это уже не наше умозаключение. Грандиозность как бы того, что сделали мы, то, что вот это уникальное вещество мы все-таки ввели в биодоступную форму, и это вещество мы можем внедрять в пациента с очень низкой всасываемостью, да, то есть пациента, который очень плохо усваивает какие-либо питательные вещества вообще, что еще в разы становится более актуально для пациентов, которые проходят химиотерапию, которые проходят терапию радиотерапии, да, то есть терапию облучением, потому что у них организм засасывает питательные вещества на самых минимальных оборотах. И даже если бы мы захотели им дать бетулин в виде сухого экстракта, они бы усвоили его весьма-весьма частично. А внедрение в мицеллярную форму экстракта короберезы в виде бетулина позволяет нам испытывать надежду, что на этих пациентах мы будем иметь еще лучшие эффекты вот этого вещества с научной доказанностью по данной патологии. Меня зовут Сараева Анастасия Васильевна, я практикующий врач-акушер-гинеколог с более чем десятилетним опытом работы. Мицеллярные препараты в своей практике я использую достаточно недавно, около полугода, лично для себя и своей семьи и для лечения своих пациенток. Но уже за этот непродолжительный промежуток времени я отмечаю значительные положительные эффекты в лечении нарушений менструального цикла у своих пациентов, в том числе у женщин с преждевременной недостаточностью яичника, за короткий промежуток времени. То есть всего лишь за трехмесячный курс лечения у женщин восстанавливается менструальный цикл, возобновляются менструации, и, собственно, нормализуется гормональный фон. Хочу отдельно с вами поделиться опытом применения мицеллярного препарата Women's Health. Это мицеллярный раствор красной щетки, мощного природного фитоэстрогена. У меня была на приеме пациентка, у которой был достаточно выраженный эндометриоз и по УЗИ-картине, и по симптоматике. И уже через 4 месяца курсового приема препарата Woman's Health мицеллярного раствора красной щетки, впоследствии на контрольном УЗИ не визуализировался ранее выявленный эндометриоз, не визуализировалась гиперплазия эндометрия. И восстановился менструальный цикл. Мицеллярные препараты я также использую и лично для себя, в частности, могу поделиться положительными отзывами о применении мицел иммунокомплекса это мицеллярный раствор кедровой живицы. За сезон эпидемии, вот в самый разгар, мы с ребенком принимали кедровую живицу. Причем в небольшой дозировке и за этот период не болели ни разу. Поэтому на основании положительного личного опыта применения препарата и применения мицеллярных препаратов у своих пациенток я могу делать выводы и у меня есть все основания, чтобы рекомендовать эти продукты, эти препараты для восстановления вашего женского здоровья, в целом для укрепления профилактики различных заболеваний, в том числе онкопатологии, у широкого круга пациентов, то есть у вас, у ваших близких. Любое дерматологическое заболевание подразумевает собой высокую токсическую нагрузку на организм в целом и в частности на деток системы, а именно на почки, на печень и на лимфатическую систему. Что удивительно, даже. Назначение монопрепаратов мицеллярных форм позволяет улучшить клиническую картину дерматологических пациентов даже без назначения гормонов и противомикробных препаратов, так как организм справляется с инфекцией сам из-за того, что повышается резистентность организма.